Посмотрите на цифры и факты. Полтора миллиона переломов в год в мире происходит вследствие остеопороза. В половине случаев сломаются позвонки, в 20% сломается шейка бедра, 15 в 15% случаев случаях ломается ключевая кость или лучевая, то есть одна из костей и предплечья, и другие переломы еще 19%. Каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50% страдают от остеопороза. Это данные мировые. И вот у нас э, тоже в России было проведено такое исследование, достаточно масштабное, оно проводилось в 2010 году, и оно подтвердило, подтвердило общемировые цифры. В России тоже каждая третья женщина и каждый пятый мужчина страдает остеопорозом. И это 14 миллионов человек. Но вспомните, дорогие друзья, своих знакомых старше 50, 50 лет, многие из них говорят о том, что у них остеопороз, и знают ли они о том, что они могут вообще быть подвержены этому заболеванию. А тем не менее, Всемирная организация здравоохранения назвала остеопороз немного ни ни мало убийцей. Номер 4. Посмотрите, после болезни сердца, сосудов, онкологических заболеваний, сахарного диабета, остеопороз идет на четвертом месте по заболеваемости и смертности в странах, скажем так, считающих себя цивилизованными. Это очень серьезные цифры. И вот, пожалуйста, вот почему я говорю, что это фактически можно назвать безмолвной эпидемией. Мы по цифрам видим, что эта болезнь поражает очень многих, а тем не менее о своем недуге знает менее 1% больных. И часто первым признаком болезни становится перелом. Когда человек получает перелом, ему тогда сообщают разную, радостную в кавычках весть о том, что да, у вас остеопороз, и вам нужно лечение. Хотя хотелось бы, конечно, начать с профилактики. И вот опять-таки было то отчитано, что в России 34 миллиона человек имеют высокий риск переломов. Очень-очень серьезно. Как происходит эта ситуация? Посмотрите на иллюстрацию. В 40 лет у человека еще нормальная плотность костей, в большинстве случаев. В 60 лет начинается прогрессивное снижение плотности костей. Видите, они уже выглядят как такая редкая сеточка. Вот здесь-то и надо бы начинать, а лучше в 40 лет. И остеопороз, 70 лет, посмотрите, какие тонкие вот эти так называемые трабекулы, как они истощены, конечно, они не могут э, нести ту нагрузку, как они несли в молодости. И, конечно, это чревато переломаны. Штаты всегда радуются лично меня тем, что они умеют считать деньги. Пока мы с вами живем в таком мире альтруистов. В Соединенных Штатах Америки посчитали, что им э, очень дорого обходится остеопороз. У них перелом шейки бедра – это 300 тысяч госпитализаций в год. При том, что, дорогие друзья, я уже кому-то говорила, что в штатах, если вам 50 лет, вы женщины, вы пришли к семейному врачу, то программа автоматически в ваше лечение добавит надпись «кальций плюс витамин D3» в рекомендации. Независимо от того, есть у вас остеопороз, или вы в группе риска, или только вот считаете, что неплохо было бы обогатить свое питание. И посмотрите, Штаты тратят на уход за лежачими больными, именно по причине, скажем, переломов остеопороза и на лечение этих переломов, 14 миллиардов долларов в год. Ну, как вы думаете, может быть, мы как-то тратим меньше, поэтому мы не посчитали эти деньги? Посмотрите, вот цифры, скажем так, наши, нашего мира русского. Действительно, у остеопороза главная опасность это переломы. И когда наши ученые посчитали, они тоже прослезились, потому что при переломах шейки бедра смертность пожилых людей в первый год почти половина людей этих погибает, 52%. В первые три месяца каждый третий. Из выживших прикованы к постели треть пациентов. 42% остаются ограниченно активными. Эти люди уже не могут жить как раньше. Только 15% этих пожилых с переломами выходит из дома после того, как они вроде бы восстановились. К нормальной жизни возвращается 9% таких пациентов, перенесших переломы за остеопороза. Вот и пожалуйста, суммарные цифры шокируют. Каждую минуту в России 7 переломов позвонков. И каждые 5 минут перелом шейки бедра. Не знаю, как вас, каждый раз, когда я эти цифры читаю, меня это просто шокирует, иначе не назвать. Давайте разберемся, прежде чем понять, что делать, разберемся, что же такое наша костная система. Мне очень хочется, чтобы вы сейчас преисполнились опять радости, благодарности и уважения к своему организму, потому что костная система – это тоже инженерное чудо. Вы видите, вот фактически наш скелетик у нас у всех более или менее схож. У нас есть несколько разных видов костей, я не буду в это углубляться, но мне хотелось бы, чтобы вы поняли одну вещь. У нас есть два типа строения костей. Есть кость губчатая, вы видите, вот на изображении здесь если видно, она такая похожа на сеточку. Есть кость компактная. Так вот, если посмотреть на губчатую кость под микроскопом, то мы видим, что у нее есть какие-то вот такие как, э, переплетения, которые называются в медицине трабекулами. Если взять вот трабекулу в разрезе, вот видите, ее разрезали. Мы видим, что эта трабекула представлена целой интересной такой конструкцией слоистой, в которой между, скажем так, костным веществом находится несколько разных типов клеток, и сама эта тробекула тоже как бы э, с, находится в оболочке из клеток. И вот внутри есть такие лакуны, щели, в которых находятся остеоциты, сверху какие-то непонятности, называемые остеокласты, Вокруг кости областы, видите, вдоль трабекулы и какие-то канальцы. Интересно, давайте теперь разбираться. Почему костная система так важна? Ну, безусловно, что прочные кости обеспечивают нам возможность движений. Наш организм весь опирается на кости, мышцы прикрепляются к костям, рычаги, в принципе, это вот наши кости обеспечивают все эти движения. Мало того, кости являются хранилищем жизненно важных минералов. 99% кальция находится в наших костях. И кроме того, скелет обеспечивает еще и внутренним органам защиту: защиту сердцу, защиту легким, мозгу. Это целый каркас. Кроме того, это система рычагов. Если поглядеть на костную ткань, из чего она сделана, то это, во-первых, костные клетки, во-вторых, костное вещество. И вот посмотрите, сначала из чего состоит костное вещество. 20% это коллаген. Мы знаем название коллаген уже с вами, поскольку мы с вами много говорили о коже и красоте. Ну так вот, в костях, скажем так, белки тоже есть. Не зря доктору Уильям Амзалак говорил всю субботу и воскресенье о том, что мы есть белковые организмы. И на вот этой сети белков, фактически она залита таким цементом, кальцием вместе там с фосфатами, с магнием и еще в костях есть 8% воды, это тоже важно и каждый из этих компонентов очень важен для того, чтобы кость выполняла свою роль а клетки кости, это тоже очень-очень важные элементы посмотрите, остеоциты, которые мы с вами видели в щелках внутри травеку, они поддерживают костную ткань, видите какие-то интересные отростки Остеобласты – это очень важные клетки, которые образуют костное вещество. И вот здесь я попрошу вас быть очень внимательными, потому что когда мы говорили, что остеопороз – это нарушение равновесия между созданием костной ткани и разрушением костной ткани, вот здесь кроется самый основной интерес, потому что остеобласты образуют костное вещество. И, к сожалению, с возрастом они начинают работать хуже, и образование костного вещества отстает от его разрушения. Стволовые клетки тоже есть в костях, познакомимся с костными стволовыми клетками, остеогенными, они могут становиться остеобластами. И вот остеокласты это такие жадные клетки, которые умеют рассасывать костное вещество, образуя там такие выемки, которые потом должны заполниться новой костью, скажем так, обеспечивая ее обновление. Как мы распознаем остеопороз? во первых заподозрить остепороз следует если пожилой человек говорит что он заметил что уменьшился в росте как говорят пожилые они так часто шутят растут в корень выступающий вперед живот с возрастом но ну, за исключением скажем так случаев ожирения вроде бы на весы встаешь и ты даже какие-то килограммы потерял а живот начал выдаваться вперед Рефлюксная болезнь, то есть учащение каких-то изжог, отрыжек, раннее насыщение при еде, опять-таки повторюсь, снижение веса, ограничение движений, переломы, безусловно, мы с вами говорили, что самый частый первый признак, когда начинают уже наконец-то заниматься этим. Увеличение расстояния от стены до затылка и вот появление такого горба, конечно, ведь и на иллюстрации крайний случай, это уже далеко зашедший остеопороз. И, безусловно, боли в спине. Какие есть факторы риска? Это всегда очень важный вопрос при всех хронических заболеваниях. Посмотрите сначала направо. После 30 лет посмотрите на этот возраст. Начинается процесс утраты костной массы. Вот когда надо работать на профилактику остеопороза. У женщин, когда наступает менопауза, этот процесс значительно ускоряется, потому что женские гормоны защищают нас не только от болезни сердца, но защищают от остеопороза. В первые пять лет менопаузы потери наиболее выражены. Вот почему еще раз повторюсь, если ты пришел к американскому семейному врачу и говоришь, доктор, у меня началась менопауза или мне 50, автоматом сразу добавляются рекомендации по кальцию и витамину D. Но мужчины с возрастом тоже теряют костную ткань, пусть и не так быстро. Факторы риска, опять перейдем налево, шенский пол, безусловно, если у вас уже были переломы в возрасте после 50 лет, это риск развития остеопороза, если вам больше 65, это риск остеопороза, если у ваших родных в возрасте 50 и старше были переломы шейки бедра, это риск, Некоторые хронические заболевания, возвращаемся к той картинке про хронические болезни почек, болезни щитовидной железы, сахарный диабет, типа и так далее, ревматоидный артрит, ранняя менопауза у женщин, прием стероидных гормонов глюкокортикоидов больше трех месяцев и длительный постельный режим. То есть, посмотрите, мало того, что это увеличит риск переломов, но если перелом уже случился, и человек лежал больше двух месяцев, то это еще ускоряет остеопороз. Или если была тяжелая болезнь, это тоже запускает развитие остеопороза. Поэтому, хоть мы и не можем напрямую на факторы риска этим влиять, но если такая ситуация случилась, надо думать еще и о профилактике остеопороза. А вот факторы риска, которые можем менять. Поэтому я ставлю здесь восклицательный знак, что они изменяемые. Недостаточное потребление кальция стоит на первом месте. И надо понимать, что костную массу, которую мы будем терять дальше, ее сначала надо создать в качественном виде в молодости. Дефицит витамина D – это тоже риск, который нужно менять. Низкая физическая активность. Опять мы говорим о том, что по уровню риска сидячий образ жизни сравнялся с курением по опасности для здоровья. Склонность к падениям, то есть плохое зрение, головокружение, то, что наблюдается у пожилых, это может скажем так, привести к риску остеопороза, но естественно способствует перелому. Индекс массы тела менее 20 кг на метр квадратный. Напоминаю вам формулу сзади, то есть если вес тела ниже нормы, Курение тоже усиливает остеопороз и злоупотребление алкоголем. Вот факторы риска, которые можно и нужно изменить. Хорошие новости, как любят говорят наши западные партнеры, остеопороз можно предотвратить. И Я бы даже зачеркнула здесь и сказала, нужно предотвратить, потому что вы видели, чем это чревато. Прежде всего, правильное питание, здоровый образ жизни важны в равной мере для женщин и мужчин в профилактике остеопороза. Ну и вообще для того, чтобы жить долго и счастливо. Если вы посмотрели на факторы риска и поняли, что у вас есть склонность к остеопорозу, или если он уже развился, то это можно определить. Остеопороз выявляется без труда. И, конечно, остеопороз не можно лечить, а нужно лечить. Давайте рассмотрим профилактику, потому, потому что это должны делать все. Обращаю внимание на надпись красным. Набирайте массу костей с молоду. Для этого пункт первый. Принимайте рекомендованное количество кальция и витамина D каждый день. Питание должно быть разнообразным и обеспечивать вас кальцием и витамином D каждый день. Поддержите физическую активность. Работайте над своей мышечной силой и равновесием. Чем сильнее мышцы, тем больше они работают на то, чтобы заставить кости быть крепче. Природа не терпит тунеядцев. Если мышцы слабы, им не нужно прикрепляться к костям в достаточной мере, им не нужно заставлять кости выносить, скажем, большую нагрузку. Соответственно, организм не будет давать лишние, скажем, ресурсы на создание прочных костей. Регулярная физическая активность – вот один из гарантов того, что у вас кость, опроса разовьется как можно позже. Безусловно, избегайте курения алкоголя. Для того, чтобы определить свой уровень риска, Неплохо было бы раз в год проходить медосмотр и в числе прочих вопросов задавать своему врачу вопрос, доктор, посчитайте мне, пожалуйста, риск остеопороза. Сейчас в интернете есть шкалы, одна из самых популярных шкала фракс можно посмотреть прямо в интернете и посчитать свой риск. Ну и, конечно, можно определить плотность костной ткани, для этого есть определенные диагностические методы и точно узнать, что у тебя значит, с ней происходит с этой костной тканью. Когда я сказала, что нужно обеспечивать суточную потребность и кушать каждый день, естественно, я должна дать вам ответ на вопрос, какова же эта суточная потребность. Вот вы видите разные возраста и разную потребность кальция и витамине D. Фактически, человек не должен употреблять меньше 1000 мг кальция в сутки и не должен употреблять менее чем 200 единиц витамина D в сутки. Ну, а лучше 400, конечно. А теперь опять надпись красным. Было подсчитано в программе Остеоскрининг России, что суточное потребление у нас кальция, к сожалению, не превышает 20% даже в самых благополучных регионах. И с витамином D та же самая беда. Вся, скажем, проблема в том, что мы, к сожалению, не проводим с вами, дорогие друзья, много времени на солнце. Поэтому нам приходится получать витамин D с пищей. а питаемся мы тоже не очень разнообразно. Вот посмотрите, можно ли набрать кальций из продуктов питания. Вы видите разные, скажем так, содержания. Потом сможете посмотреть еще раз повтор в разных продуктах, сколько миллиграммов кальция содержится на 100 грамм продукта. Если мы переведем это в какие-то понятные цифры, то чтобы получить 1000 мг кальция с пищей, вам нужно выпивать по литру молока в день, или 200 г сыра в день съедать, или кило творога, или кило брокколи, или 35 яиц, или 450 г орехов, или 10 порций йогурта, конечно, не сладкого. Но... Во-первых, скажем так, у пожилых людей способность поджелудочной железы обеспечить ферментами вот такое количество продуктов, чтобы их переварить и всосать, она, скажем так, не настолько велика. Во-вторых, это действительно нереально по объемам. И в-третьих, мы получаем риск того, что мы наберем с вами лишний вес, а лишний вес на слабые кости повышает тоже риск перелома, как это не парадоксально. Татьяна, попутно отвечая на ваш вопрос. Эта шкала называется Фракс. Так. Вот, я в чат ее пишу. Можно будет на дослунке свободное время посмотреть на эту шкалу, ответить на вопросы и получить ваш расчетный риск. Итак, что говорят сейчас специалисты по остеопорозу? Из пищевых добавок поступления кальция не должно превышать 500 мг за один прием. То есть, это значит, что если расшифровать, то наш организм оптимально может усвоить за раз где-то 500 мг кальция из пищи или пищевых добавок. Иначе просто вы не всосёте все оставшееся. Поэтому питаться надо разнообразно в течение всего дня и распределять источники кальция на весь день, чтобы его поступление было равномерным. Что касается витамина D, он действительно очень важен, поскольку он похож на ключик, который открывает дверь и впускает кальций в ваш организм. Не говоря уже о том, что витамин D важен, скажем так, и для очень многих других процессов. Если говорить о том, какой витамин D употреблять, то обязательно нужно, во-первых, обеспечивать его поступление регулярное, во-вторых, все пищевые добавки, которые вы используете, должны быть обогащены витамином D. Даже если вы с пищей его получаете, не превышайте рекомендованную норму, если вы занимаетесь профилактикой, я не говорю про лечение. И для того, чтобы кальций всасывался, не обязательно использовать кальций и витамин D одновременно. То есть можно их и разделять во времени, главное, чтобы витамин D поступал к вам с пищей или с добавками. Вот мы возвращаемся опять к тому, можно ли получить это из пищи. Помните, мы с вами уже как-то говорили про омега, что красная рыба, выращенная искусственно, содержит намного меньше питательных веществ, чем рыба, которая живет в дикой среде. Посмотрите на содержание витамина D, лосось дикий и лосось выращенный искусственно. К сожалению, мы знаем, что сейчас у нас вся рыба с ферм. Опять-таки, для того, чтобы получить э, витамин D с пищи, вы видите, что нужно употребить довольно много различных э, продуктов. И опять-таки, мы как люди э, разумные задаем себе вопрос, может ли человек съедать эти продукты, которые, безусловно, принесут ему пользу ежедневно вот в таком количестве. Конечно, это маловероятно чего начинается контроль остеопороза. Я повторю ту фразу, которую я уже говорила на прошлой нашей встрече, когда мы говорим о хронических болезнях, мы не говорим, я вылечил остеопороз, я вылечил сахарный диабет или вылечил гипертонию. К сожалению, хронические болезни, если мы их заработали, они становятся нашими пожизненными спутниками, но мы можем и должны их контролировать. И, конечно, контроль Любая хроническая болезнь, в том числе остеопороза, начинается с обучения. Это первый важный шаг. Вот мы с вами сейчас тоже этим занимаемся. Потому что, как говорит доктор Уильям Залак, понимание улучшает самочувствие. Естественно, про физическую активность мы уже с вами говорили. Она помогает улучшить координацию, то есть это уменьшает риск падений. Раз мы не упали, значит меньше вероятность переломов. Она улучшает мышечную силу, соответственно, улучшается питание костной ткани и увеличивает плотность костной ткани напрямую. Про питание мы тоже с вами уже так бегло пробежались. Должны обеспечить разнообразие питания, обогатить питание кальцием, витамином D и другими нутрицептиками, которые улучшают обмен в костной ткани и укрепляют ее прочность. Очень важно, если, скажем так, у кого-то из вас есть родные пожилого возраста, заняться и помочь им в предотвращении падений. Прежде всего, контроль зрения. То есть нужно обеспечить, по возможности, пожилому человеку регулярное посещение кулиса с проверкой, хорошо ли этот человек видит. Дома должно быть безопасно в плане падений. То есть должна быть хорошая освещенность. Нельзя загромождать проходы, чтобы человек не споткнулся. Коврики в коридорах и в ванной должны быть не скользкие. ванны лучше установить поручень, чтобы человек, когда, скажем так, выходит из ванны чтобы он мог за него взяться и чувствовать себя уверенным. Нужные вещи нужно держать в пределах досягаемости, чтобы пожилому человеку не приходилось становиться на стремянки, стуле и прочие устройства, и это повышает риск, что наступит головокружение, человек может упасть, и, естественно, это кончится плохо. Если мы говорим о нутрицептиках, то есть то, что нас, конечно, сегодня интересует в особенности, какие нутрицептики мы можем использовать, для того, чтобы улучшить плотность костной ткани и предотвратить остеопороз. Безусловно, прежде всего, кальций, витамин D, и магний, это лежит на поверхности. А еще используется цинк, поскольку он тоже влияет на процесс ремоделирования костей, то есть то, что я, помните, вам говорила, баланс между созданием новой и разрушением старой. А еще цинк влияет на активность эстрогенов. Напомню, что эстрогены – это женские половые гормоны, и они улучшают усваивание кальция. Вот почему, собственно, после менопаузы, эм, скажем, остеопороз развивается или ускоряется. Медь очень важный микроэлемент, который улучшает, э, участвует в синтезе коллагена и эластина, образующих матрицу костной ткани. Марганец регулирует синтез структурных белков в кости глюкозаминогликанов. А также он еще, ко всему прочему, дублирует кальций, сохраняющие функции витамина D. То есть он помощник витамина D. Ну и естественно используются антиоксиданты, геропротекторы. Напомню, кто еще не слышал это слово, геропротектор – это довольно модный сейчас термин в медицине. То есть вещество или препарат, защищающий от старения. Да? Герос – старение, протект – защищать. Почему антиоксиданты и геропротекторы? Да потому что остеопороз это тоже одна из болезней преждевременного старения. И если мы будем поддерживать работу клеток костной ткани на нужном уровне, естественно, остеопороз наступит позже. Давайте с вами посмотрим поподробнее, почему я настаиваю на том, что кальций и витамин D3 нужно употреблять каждый день. Да потому что они важны не только для костей. Посмотрите на... Этот слайд, он вообще очень интересен. Нарушение уровней кальция витамина D3 грозит не только остеопорозом, но и э, судорогами, снижение мышечной силы, это значит у нас риск падения переломов. Мало того, ишемическая болезнь сердца, прогрессирование болезни сердца сосудов, опять-таки это тоже чревато. Атеросклероз и гипертония тоже развиваются быстрее при нехватке кальция витамина d как это неудивительно, сахар 9 типа тоже связан с нехваткой кальция и витамина D. И метаболические синдромы ожирения тоже зависят от баланса кальция и витамина D. Вот какие-то важные нутрицептики. Если мы говорим о нашем продукте, в МПМ содержится кальций и витамин D3. Кальций содержится 30% от рекомендованной суточной нормы и витамин D 18% от суточной нормы. После того, как я вам рассказывала про суточную потребность, вы можете задать мне вопрос, почему так мало? Объясняю. Наши продукты производятся в Соединенных Штатах Америки. Как я уже говорила, там э, на проблему остеопороза сейчас обращают гигантское внимание, поскольку, безусловно, лучше предотвратить болезнь, нежели чем ее потом лечить и думать, как же восстановить эту утраченную костную ткань. Поэтому очень многие люди принимают в профилактических целях отдельно добавки кальция с витамином D. И для того, чтобы не передозировать, не вызвать никаких проблем, соответственно, обеспечили такое поступление, чтобы оно воздействовало синергично с остальными компонентами, работало, то есть на усиление, но при этом не, скажем так, вызывало никаких опасностей, если вы дополнительно принимаете кальций с витамином D. Поэтому для тех, кто уже принимает лечение от остеопороза, Соответственно, мы сразу отвечаем на вопрос, можно ли одновременно использовать ВМПМ? Да, можно и даже нужно, потому что в ВМПМ содержится еще и дополнительно магний, цинк, медь и марганец, о которых мы говорили, что они помогают кальцию и витамину D защищать от остеопороза. Мало того, в ВМ содержится гинка, который, как я вам напомню, уже улучшает и память, и состояние сосудов мозга, и улучшает Периферическое кровообращение, значит, мы работаем на профилактику нарушения равновесия, на профилактику каких-то головокружений, то есть с другой стороны уменьшаем риск падений. Также другие антиоксиданты, в числе прочих эпикогенов, которые тоже работают на улучшение микроциркуляции, в том числе в головном мозге. Кофермент Q, который содержится и в МПМ, и Finity, улучшает контроль давления. Это опять-таки значит, что уменьшается повреждение сосудов мозга, и мы предотвращаем развитие различных проблем типа головокружений. Финити – это не только профилактика клеточного старения, о котором мы так много говорили. Кроме всего прочего, поскольку мы работаем, на удлинение теломера во всех клетках. Естественно, что это геропротекция та самая, то есть защита от старости. Но кроме всего прочего, это улучшение заживления ран, а еще увеличение плотности костной ткани. Потому что клетки, которые образуют костную ткань, они будут работать оптимальным образом. Ну еще и плюс ко всему бонусом улучшения зрения, это опять-таки профилактика падений для пожилых людей. Поэтому Finiti тоже можно использовать в комплексе профилактики остеопороза или как добавление к лечению. Резерв, безусловно, любимый всеми продукт, и поэтому мне хотелось бы ответить на вопрос, чем резерв может помогать при, скажем, профилактике лечения остеопороза? Мы помним, что это, ну, можно сказать, замечательный, даже уникальный комплекс антиоксидантов. То есть, опять-таки, мы предотвращаем раннее старение, защищаем и сердце, и сосуды, и поддерживаем иммунную систему. Но, кроме всего прочего, мы помним о том, что резерв улучшает, скажем так, работу мышц и увеличивает выносливость, то есть мы своего рода предотвращаем утомляемость мышц и улучшаем координацию движений. Поэтому опять-таки это тоже благотворно при риске падений. А еще, поскольку резерв делает, действует и внутриклеточно и работает на митохондрии, улучшая поставку энергии в мышцы, соответственно мы увеличиваем мышечную силу. Это тоже очень важно при остеопорозе. Ну и, конечно, как всегда говорю, бонусом – улучшение концентрации внимания, памяти и ускорение реакций тоже очень важно для того, чтобы предотвращать падение у пожилых людей. Поэтому, полезен ли дизер, для человека, страдающего остеопорозом? Ответ, безусловно, да. Кроме того, я хочу вам напомнить, что в омега-3, омега который является мощным антиоксидантом, содержится в экстракте семян Чиэзен в Зенпро – то есть, а кроме этого еще и кальций, магний, железо. То есть мы тоже будем работать, работать, скажем так, в пользу. Если, допустим, пожилой человек страдает лишним весом, то, соответственно, мы не только помогаем ему контролировать вес, но еще и ко всему прочему улучшаем его самочувствие антиоксидантами. Мало того, ну хотя наш продукт не содержит экстракт Чер в чистом виде, но тем не менее немного фитоэстрогенов там есть поэтому это тоже улучшает обмен кальция. Если вы кто-то решит использовать порошок семян в чистом виде, то для мужчин это обязательное условие исследования простаты. Перед этим именно по причине вот этих растительных аналогов женских гормонов. Омега-3, безусловно, очень важный компонент, и он тоже есть в ZenPro. Опять-таки мы еще раз говорим о том, что улучшается состояние сосудов, в том числе и мозга, опять-таки это профилактика и преждевременное устарение, и еще и падений. И естественно, что, видите, в контроле лечения остеопороза важно соблюдать баланс. Как необходимо добиться баланса между созданием костной ткани и ее перестройкой, точно так же необходимо обеспечить баланс поступления питательных веществ я говорю не только кальций и Д3, что является своего рода догмой лечения остеопороза, но еще и необходимые и антиоксиданты, и вещества с противовоспалительным действием, потому что хроническое воспаление ускоряет старение, и защищать теломеры, в том числе и костных клеток, и э, обеспечивать эпигенетическое действие, то есть включать хорошие гены, препятствующие преждевременному старению. Поэтому еще раз вам напоминаю о том, что всегда и во всем нужно стараться соблюдать баланс. Безусловно, правильно питаться, безусловно обеспечивать активное движение и обогащать себя полезными нутрицептиками. Если у вас остались какие-то вопросы или есть вопросы, касающиеся медицинских применений использования наших продуктов, то есть, допустим, у вас есть какое-то заболевание, и вы уже пользуетесь лекарствами, не знаете, как они будут сочетаться с нутрицептиками, то милости просим на скайп-линию. Она проводится каждый вторник с 5 до 7 по московскому времени. Отдельная ремарка. Лучше не писать в чат, а, наверное, как наступило время начинать звонить, потому что очень много сообщений в чате, я просто физически не успеваю их читать. Поэтому даже если с кем-то говорю из других партнеров, я вам обязательно перезвоню.